Дядя Вова лучше всех. Чем дольше смотрю на все это, тем меньше сомневаюсь. А все почему? Потому что я вижу будущее. Не вообще, именно в этом месте. Хотя не нужно быть в вангой, чтобы понимать, к чему нам показали очередную серию «Горбатой горы». Снова Путин и Шойгу в ковбойских шляпах смотрят вдаль на горбатую гору, и глаза их затуманиваются от любви. К родине, конечно. Шойгу двигают в преемники Путина по типу Медведева. Ну или еще как, какая разница. Но только Шойгу не Медведев, он другой. Сильный, хитрый, властный и уже 30 лет как министр. Совсем не против культа собственной личности. Плохо образованный, не видевший мира, поклонник балерин на танке. также фанат кепок Гитлера в храме вооруженных сил за сто пятьсот миллиардов триллионов. По многим своим тактико-техническим характеристикам Сергей Кожугетович напоминает Иосифа Виссарионовича, что, конечно, приведет население в полный восторг. Я уже говорила, что дядя Вова лучше. Ну да, зато Шойгу – хорошее средство от Кадырова в качестве президента России. Такой вариант тоже не чушь матери истории и значительной части населения, для которой имеющаяся рука недостаточно сильная. Хорошо бы сильнее. А кто у нас самый чуткий барометр? Это, конечно, Владимир Вольфович Жириновский, который и сам подался горбатой горе задолго до того, как это стало мейнстримом. Очень точные и пророческие, я думаю, слова, он сказал перед встречей Путина с главами думских фракций. Хорошо смеется тот, кто смеется последним перед арестом. Шутка? Ну да. Киргуду, бомбарбия. Жерих знает, что говорит. В последние 20 лет в тюрьму отправляется примерно 2% элиты ежегодно. То есть половина тех, с кем Путин начинал в 2000-м, сейчас или в тюрьме, или уехали. Ну какую думскую фракцию не возьми, там все то же самое. У того же Жирика Фругал сидит, а, например, знаменитый в свое время депутат Леха Митрофанов давно в бегах. Мало? Понимаю. Люди всегда радуются, когда сажают начальников. Будет больше. Ах, ну да, у нас канал про права человека. А когда сажают начальников, хоть директоры бани. Сочувствия не дождаться. Так что пойдем другим путем. Привыкайте, граждане, к президенту по имени Шойгу. Ни у кого не возник вопрос, а как же выборы? А вдруг он не выиграет выборы? Нет такого вопроса. И быть не может. Хотя он тоже о базовых правах человека. Но кому интересна такая мутатень в смену эпох? Шойгу ведь лучше, чем права человека. А дядя Вова вообще лучше всех.